Дефи это просто. Дефи децентрализованные финансы. DeFi — удобные и безопасные финансовые инструменты, построенные на блокчейне с использованием смарт-контрактов, без посредников, прозрачно, анонимно и безопасно. На данный момент существуют сотни дефи проектов, которые обеспечены суммой более 20 миллиардов долларов. Evertrade X Just Swap LP Token дефи инструмент, который позволяет получать своему владельцу обоснованный пассивный доход, который начисляется смарт-контрактом. Выплат производятся в TRX напрямую на личные кошельки пользователей. 0,3% от всех транзакций токенов EVER, а также 10% от мирового оборота, то есть от каждой транзакции в сервисе EVERIN. Давайте разберем пример. Это Макс. Он услышал об Эверин и тоже захотел получать безопасный пассивный доход. Для этого он прикупил на бирже JustSwap токенов EVER, А еще столько же токенов получил, используя сервис Эверин. После этого Макс взял все свои токены EVER, добавил к ним монеты TRX и разместил в пул ликвидности, за что взамен он получил токены ликвидности. Эти токены нужны для получения пассивного дохода. И они являются гарантией того, что Макс может забрать свои токены EVER и монеты TRX в любой момент. Далее Макс застыкировал свои токены ликвидности в специальном смарт-контракте и теперь постоянно получает доход от всех транзакций токена EVER и участвует в распределении 10% от мирового оборота, то есть от каждой транзакции в сервисе EVERIN. Макс хочет получать пассивный доход в течение многих лет, поэтому он не продает свои токены, а продолжает их покупать и зарабатывать с помощью сервиса EVERIN. А что еще приятнее, так это то, что токены могут постоянно расти в цене. Благодаря EVERIN Макс смог позволить себе приобрести все то, о чем так давно мечтал. Не ходить на работу и путешествовать. Уделять больше времени своей семье и заниматься любимыми делами. Для того, чтобы получить токен ликвидности Everin, у вас есть несколько вариантов. Во-первых, пользователи сервиса Everin за свою активность и активность команды по условиям смарт-контракта, помимо активного дохода, еще получают токены Ever. Чем выше уровень слота, тем больше начисляется токенов. Во-вторых, вы можете с легкостью приобрести токены Ever в пуле JustSwap. Далее вам необходимо взять свои токены EVER, добавить к ним монеты TRX и внести их в пул ликвидности. Взамен вы получите в качестве обеспечения токен ликвидности на свой кошелек. Теперь для того, чтобы получать пассивный доход и участвовать в распределении 10% от мирового оборота, то есть от каждой транзакции в сервисе EVERIN, вам необходимо застыкировать свой токен ликвидности. Чем больше у вас токенов ликвидности EVERIN, тем больший пассивный доход вы будете получать. Вы можете приобрести и застыкировать токен ликвидности прямо сейчас. Позвольте своим мечтам стать реальностью вместе с Everin. Всем привет. Давайте в этом видео поговорим, как поставить себе кошелек Tronlink для регистрации в сервисе Everin. Прежде всего, когда вы попадаете на сайт Everin, сайт открывается на английском языке. В правом верхнем углу ставим русский, если вам так удобней. И дальше переходим к установке вашего кошелька. TronLink. Этот кошелек будет являться вашим идентификатором в вашем личном кабинете, то есть в сервисе Сразу в адрес вашего кошелька подвязывается смарт-контракт, то есть нет логина и пароля. Поэтому прежде чем делать регистрацию и проходить по реферальной ссылке вашего рекомендателя, вам необходимо установить кошелек TronLink в свой браузер Google Chrome. Можно, конечно же, работать из Яндекса, но мы очень сильно рекомендуем работать именно Google Chrome, потому что так кошелек работает максимально стабильно и, соответственно, не глючит. Необходимо установить кошелек TronLink на свой браузер Google Chrome. То есть это браузер, браузерное расширение, которое непосредственно скачивается в магазине Chrome. Для этого переходим по ссылочке под этим видео, либо просто в поиске набираем «Магазин Chrome». Кликаем на верхнюю попавшую ссылку. Здесь пишем «TronLink». трон нажимаем поиск появляется кошелек трон это у нас браузерное расширение справа нажимаем кнопочку установить установить расширение решение подгружается и для того чтобы постоянно оно находилось, скажем так в вашем то есть на ваш на, на лицевой стороне вашего браузера то есть нажимаем вот здесь на все расширения и нажимаем на эту кнопку для того, чтобы его зафиксировать. Все, мы скачали расширение. Теперь необходимо создать кошелек. На первом окне, в первом окне мы указываем два раза пароль. Повторяем. Нажимаем продолжить. Если у вас уже был кошелек, нажимаем Restore, это для того чтобы его восстановить, если мы создаем заново, то нажимаем кнопочку Create. Дальше прописываем свое э, имя аккаунта, это просто будет для вас, тест, нажимаем продолжить. Вот на этом этапе рекомендуем взять в руки ваш смартфон, сделать фотографию и фотографию с данными словами где-то очень надежно спрятать, почему, потому что Данные 12 слов, они необходимы будут для того, чтобы восстановить кошелек в случае его потери. Вот. На следующей странице мы, нам необходимо воспроизвести эти 12 слов. Все, для, для, именно для этого и нужно фотографии потому что так вам будет проще нажимаем confirm все ваш кошелек готов а, что мы собственно здесь видим мы здесь видим вот он адрес вашего кошелька вот название вашего аккаунта а, вот таким вот образом копируется Нажимая вот на вот эту вот иконку Да, то есть нажали все ваш кошелек скопирован для того чтобы лишние Скажем так, монеты и токены вам, вам, ну как бы скажем, не отвлекали, не мешали. Нажимаем на, на, на кнопочку, а, вот здесь три полоски и дальше на Asset Management. И здесь, соответственно, можно все-все-все это дело убрать для того, чтобы а, те монеты и те токены, которыми вы, собственно, не пользуетесь, чтобы они вас не отвлекали. Давайте это сразу сделаем. В процессе работы будут появляться разные токи, но у вас на кошельке также их можно будет сюда заходить и э, выключать. все. То есть Дальше, для того, чтобы получить перевод, то есть для того, чтобы принять на свой кошелек э, монеты, нажимаем Receive. И, соответственно, вот получаем также э, собственно, ваш, ваш кошелек, копируем, либо показываем QR-код, который необходимо будет сканировать э, то есть на том кошельке, который вам будет переводить. Если мы хотим отправить, нажимаем Send. Все транзакции мы можем видеть, нажимая вот здесь на кнопочку TRX, то есть приходы, расходы и так далее. Также в данном э, браузерном расширении есть возможность сделать несколько кошельков в одном расширении. Для этого нажимаем вот сюда на плюсик. Здесь мы видим также restore и create. Restore, если у вас уже был, create, если вам необходимо сделать э, новый кошелек и, соответственно, делаем ту же самую процедуру, которую мы сами только что сделали. Итак, давайте в этом видео поговорим, а, некий сделаем обзор личного кабинета, что же мы видим. Ну, прежде всего, а, мы видим свой номер ID и видим, как, какое количество людей подключили мы по своей реферальной ссылке. Реферальная ссылочка ваша находится прямо по центру, то есть прямо перед глазами, ее невозможно пропустить. А, пассивный доход. Здесь у нас вкладка а, по работе с токенами. Об этом мы поговорим в следующем видео. А, чтобы это видео не, не, не пропустить, а, ставь лайк, ставь подписку и колокольчик, для того, чтобы быть в курсе, как здесь можно зарабатывать деньги пассивно. Вот, соответственно, курс токена EVER, который а, очень круто растет ежедневно, от того, что к нему, к нему большой спрос, большой интерес. Но сегодня давайте поговорим непосредственно про две программы. EVERIN PRO и EVERIN ULTRA. Итак, Эверин ПРО это трехместная матрица, которая работает следующим образом, люди, которые попадают к вам в первую ячейку и во вторую, проходя по вашей реферальной ссылке, они заполняются автоматически, в плане того, что вы не можете выбирать, куда ваш человек встанет, то есть вы просто дали ссылочку. Человек прошел зарегистрировался и сначала он попадает в первую ячейку потом во вторую так вот с первой и второй ячейки вам мгновенно на ваш кошелек трон поступает 90 процентов от э, стоимости активированной, активированного стола собственно вашим рефералом то есть вашим новым участникам когда ваш третий человек поступ, э, ну, попадает на вашу третью ячейку в э, программе everyone pro как вот здесь видно на собственно вот здесь на схеме да то этот эта ячейка производит, активирует вам реинвест. То есть доход вот с, этого, э, с этой ячейки улетает вашему вышестоящему рекомендателю, то есть кто вас пригласил в данный сервис. И у вас снова активируются э, полностью свободные ячейки, то есть в, это же, в, этом, в этом же слоте. То есть снова слот 150 TRX, он становится у вас пустым, а в, снова три новые ячейки. Вот здесь у вас будет видно, то есть вся история по вашим реинвестом, на что хочется внимание обратить. После того, как вы заполнили первый стол, то есть первый участник, второй и третий у вас появились, произошел реинвест, все последующие доходы вы будете зарабатывать, либо подключая новых пользователей, либо когда ваши уже подключенные непосредственно участники, да, то есть будут попадать под свой реинвест, будут попадать в ваши свободные ячейки вашего первого слота. В общем, доход после реинвеста вы будете получать только если у вас активирован слот с более дорогой стоимостью, то есть следующий по значению слот. Если же, когда у вас заполнились первые три ячейки и вы далее не активировали, следующий по номиналу, а, да, то есть слот, то э, весь доход от первого, от первого слота будет уходить вашему вышестоящему рекомендателю. Это очень важно смотреть, потому что ну, на самом деле не хочется, чтобы никто, в, э, собственно, в, в виде участников никто не терялся доход мимо себя, поэтому за этим нужно следить. Конечно же, лидерский вход подразумевает, когда люди подключаются сразу на, на несколько столов именно для того, чтобы не пропускать мимо себя доход это ну, как бы первый момент второй момент то что ваши люди могут также заходить за на несколько столов и если у вас не проплачено несколько а, собственно столов то они будут улетать к вам а, ну как бы вас обгонять да? вот а то же самое в everin ultra здесь кстати вы видите наверху сразу доходность по обоим программам когда у вас заполняется первый слот а, шестиместной матрицы так это работает? С первых двух ячеек доход улетает через уровень над вами. Со второго уровня доход поступает вам в виде 90% с, каждого, собственно, с, каждой, с каждой ячейки. Третья, четвертая и пятая ячейка доход вам. Шестая ячейка делает опять же реинвест. После того, как у вас произошел реинвест, вам срочно необходимо активировать следующий по стоимости слот, потому что если этого не сделать, дальнейшие все доходы с первой ячейки улетают вашему вышестоящему рекомендателю. Если вы же активировали следующий по номиналу слот, то, во-первых, когда ваши будут также активировать следующие по стоимости слот, они будут попадать к вам в ваши свободные ячейки вашего, вашей матрицы. Да, то есть, и а, количество реинвестов в первом слоте, может происходить просто бесконечно. Детальная, скажем так, вот как это, визуализация, то есть видна вот здесь внизу, то есть это все можно посмотреть. Плюс ко всему рекомендуем посмотреть на нашем канале подробную презентацию сервиса, где есть все подробности. Дальше смотрим в меню слева, здесь у вас будут отображены все ваши транзакции, плюс есть определенная статистика. Здесь же вы можете видеть своих партнеров, соответственно, здесь вы видите свою реферальную ссылку и можете видеть движение, создания команды у ваших партнеров. Дальше инструкции, это о сервисе, о, о регистрации и работа с токенами. То есть вот такое краткое описание мы сегодня произвели, сейчас у нас будет очень много происходить обновлений, нововведений. В следующих видео мы расскажем вам, как покупать токены, как добавлять их в пол ликвидности и как их стекировать. Вот на этой странице. Для чего это сделано? Это сделано для получения пассивного дохода. Об этом все в следующем видео. Для того, чтобы его не пропустить, прямо сейчас поставь колокольчик этому видео, подпишись и поставь лайк. И, соответственно, увидимся в следующих роликах. Итак, для того, чтобы сделать регистрацию в сервисе Everin, вам необходимо пополнить ваш кошелек TronLin монетой TRX. Самое простое и самое, что необходимо сделать, это вам познакомиться с сервисом BestChange, это некий такой агрегатор обменников, на который вы просто проходите, допустим, выбираете ту валюту или там те, в общем, собственно деньги, которые вы хотите, скажем так, обменять. Ну, допустим, это может быть совершенно любая криптовалюта, это может быть Perfect Money, это могут быть, ну, собственно, слева вы сможете выбирать, например, там это, сейчас давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Это может быть где-то наши карты. Ну, неважно, допустим, там Kiwi. Кто-то работает с Kiwi. Совершенно неважно. Вы, вы, вы можете выбирать совершенно любой способ. Дальше здесь выбираем монету Tron. Tron. И все. Здесь мы видим, соответственно, какие обменники нам предлагают, по какой стоимости, какой есть лимит а, и нажимая на тот или иной обменник соответственно система нас перебрасывает а, уже на саму сделку вот а, чисто от себя хочу порекомендовать обменник которым пользуюсь сам и пользуется вся наша команда это крипстер а, чем интересно что очень а, практически всегда на самом деле очень выгодный курс да и а, очень быстро проходит сделка то есть а, а, есть возможность оплачивать совершенно с любой карты и в автоматическом режиме, соответственно, когда вы вписываете свое FIO отправителя, карта, карта любого банка, которого вы хотите оплатить, соответственно, адрес вашего кошелька Tron и e-mail и переходите к оплате. Важный момент. При, первой, при первом обмене рублей на монету TRX, как в принципе любая сделка в любом обменнике, у вас будет запрошена верификация карты. Ее не нужно бояться, это стандартная, скажем так, стандартная а, процедура совершенно любого обменника, просто закрываете там дату а, действия, дату срока действия вашей карты, делаете фотографию на фоне а, созданной заявки и один раз сделав все вы постоянно будете пользоваться и все будет хорошо, то есть потом ничего не нужно будет а, собственно продлевать. Вот, ссылочки на данный ресурс я оставлю под видео, если данное видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы не пропустить подробные обзоры по сервису Everin и не только, а, много чего будет полезного впереди. Поэтому не забываем лайк. Увидимся в следующем видео. Итак, друзья, давайте в этом видео поговорим, как же приобрести токены Ever. Давайте детально все это дело разберем. Ну, прежде всего, находясь в своем личном кабинете, нажимаем на вкладку Пассивный доход. Да, то есть получить либо проще, вот сюда нажимаем, где курс Ever. Мы видим сразу же курс. Нажимаем Купить Ever. Нас перебрасывает на биржу Swap, и нам необходимо взять адрес токена Ever. Для этого возвращаемся в личный кабинет. В левом верхнем углу нажимаем на IN, попадаем на главную страницу. Опускаемся в самый низ официального сайта сервиса. Здесь мы видим ссылочки на три смарт-контракта. Да, то есть вы это все можете, скажем так, очень детально, собственно, с этим познакомиться. Нажимаем на смарт-контракт токена EVER. Попадаем непосредственно на сам контракт. И нам необходим вот этот адрес адрес токена нажимаем копировать если вдруг у вас в браузере э, закачен ну собственно либо активирован э, переводчик его необходимо отключить для того чтобы он не сменил вам адрес на какие-нибудь там русские буквы и так далее то есть вообще э, старайтесь работать с данным сервисом без автопереводчика. далее идем э, на джаз swap нам сейчас интересна вкладочка swap Здесь у нас сверху у нас указано, что ну, мы будем покупать то есть в обмен на TRX монету. Во вкладке, собственно, то есть что мы будем покупать, выбираем SELECT и токен, вставляем адрес данного токена, нажимаем выбрать. Все, то есть здесь внизу видно, как он активно сам по себе токен растет. Я сейчас покупать не буду, просто покажу, как это работает. То есть Здесь выбираем максимум, да, то есть, соответственно, вы сами принимаете решение, на какое количество TRX хотите приобрести, нажимаете swap, дальше слева будет, ну, то есть, нужно будет подтвердить, соответственно, подтверждаете, и данные токены летят, собственно, начисляются на ваш кошелек. Вот, более детально, возможно, есть инструкция у нас в личном кабинете, то есть, давайте я вам покажу. Это когда мы находимся в личном кабинете, нажимаем вход. Вот здесь слева есть работа с токенами. Ну то есть на самом деле это делается как один, на два, три. Далее, после того, как вы приобрели а, токены EVER, необходимо добавить их, а, скажем так, добавить их. А давайте, давайте на самом деле и возьмем, прям просто возьмем немножечко здесь. Прям буквально чуть-чуть просто показать сам процесс. Нажимаем accept. Нажимаем Accept. Здесь нажимаем Close. После этого идем в кошелек. Что рекомендуем сделать? Рекомендуем вот здесь нажать на вот эти три полоски. Asset Management. Отключить все ваши монеты и токены, которые у вас находятся в кошельке. Просто потому что они на данный момент не нужны. Отключаем. Если что-то вам необходимо, то оставляем. Вот оставляем Evertoken. Все таким образом мы видим, у нас есть баланс трона и баланс ever. Для того, чтобы добавить наши токены ever в пул ликвидности, прямо на этой же вкладке нажимаем Pool. Здесь нажимаем кнопочку Add Liquidity. У нас выбрана монета TRX и здесь также э, нажимаем поиск, у нас уже скопирован адрес, если не скопирован, то идем на смарт-контракт токен э, EVER, нажимаем EVER и соответственно система нам э, будет подсказывать, что необходимо Сколько мы можем, сейчас у меня на балансе, видите, уже монеты нету, поэтому, что необходимо, какой баланс необходим для добавления в пул ликвидности, здесь прописывается монеты TRX, здесь указывается токен EVER, дальше все совершенно интуитивно понятно, нажимаем Enter and Amount, и по сути, то есть дальше Accept, потом подтверждение, ну, соответственно, то есть это делается очень интуитивно понятно, и эти, и уже вы получаете на выходе токены ликвидности. После того, как вы получили токены ликвидности, идем в личный кабинет. Вот здесь нажимаем кнопочку получить и у вас будет написано доступно к стекированию и то количество токенов ликвидности, которые у вас находятся на кошельке. Важно понимать, что вообще по сути личный кабинет сервиса Averian это отображение части вашего кошелька. То есть он полностью синхронизирован и у вас вот здесь будет скажем так, такое пустое поле, справа будет застыкировать и э, вы, наж вы вписываете необходимую сумму ликвидного токена нажимаете застыкировать. Данный пул работает следующим образом, то есть каждые 72 часа происходит определенный цикл, в рамках которого э, пул делится на всех владельцев э, ликвидных токенов э, JustSwap LP токен, да, то есть сервиса Everin и э, этот, этот пул пополняется 10% от всех Покупок матриц, то есть с любым номиналом матриц сервиса Everend. То есть, соответственно, когда любой человек оплачивает любой стол, любой матрицы, активирует, да, то здесь процентов поступает в этот пул. Каждые 72 часа вы у себя будете, соответственно, видеть начисление, которое мы, вы можете вывести. Если вам а, просто хочется вывести, то вы нажимаете «вывести доход». Мы это уже прекрасно протестировали, все отлично работает. Мгновенно а, trx поступают на ваш кошелек. И как бы система считает, что вы, типа, как бы снова застыкировали да, то есть то есть перестыкировали как бы так можно называть. если вам если вы пока у вас соответственно, какое-то количество ликвидных токенов было застыкировано вы купили еще добав, хотите добавить то не нажимайте вывести доход нужно дождаться когда у вас кнопка вывести lp токен плюс доход будет активна, нажимайте на нее вот отсюда в вкладке застыкировано, токены ликвидности попадают к вам в кошелек и э, доход в TRX тоже попадает в кошелек. Они добавляются к тем, что у вас возможно, ну то есть вы еще докупили и потом снова нажимаете застыкировать и, и стыкировать уже всю сумму, которую собственно ну, необходимо да то есть вам добавить в данный пул. Все, на самом деле повторюсь, еще есть все инструкции вот здесь слева. Поэтому делаем все по инструкции, спрашивайте вопросы у всех тех, кто непосредственно вас пригласил в сервис. Вот. Если данное видео было вам полезно, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, впереди опять же будет много уже интересных обзоров. Вот. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить и до встречи в новых видео. Так, друзья мои, всем большой привет! В этом видео разберем а, программу Everin Ultra. Это реферальная программа а, сервиса Everin, который недавно у нас запустился. Давайте поговорим про программу Everin Ultra. Это шестиместная матрица. Так же, как и программа Everin Pro, она состоит из 20 слотов. Да, то есть еще их бывает называют столов, то есть это по сути значения не имеет, главное, чтобы всем было понятно. Минимальный стоит 150 ТРХ, увеличение происходит на коэффициент 1,7 до 15 стола, а после, с 15 по 20 на 1,5, то есть стоимость увеличится на 1,5 раза. Да. Максимальная стоимость максимального стола 1 650 000 ТРХ, давайте разберемся, как это работает. Итак, когда вы сделали регистрацию в сервис Everin, Everin у вас активировалась программа Everen Pro и Everen Ultra, и в программе Ultra у вас активировалась шестиместная матрица. Что здесь важно? Прежде всего нужно как бы разделить, скажем так, вот эти вот первый уровень и второй. Первый уровень это... Первая ячейка и вторая, то есть первая и вторая ячейка, то есть ближайшие два, а, два ячейки к вам это первый уровень, первый уровень. Следующие четыре места в вашей матрице это второй уровень. Программа Everend Ultra сделана так, что доход всегда поступает через уровень, то есть не ближайшему, а скажем так через уровень, вот таким вот образом. Как это работает? Когда у вас подключаются люди, либо ваши личные люди, либо это будет перелив сверху, либо это перелив снизу, на первую и вторую ячейку вот доход с этих двух ячеек улетает над вами. Причем это не ваш наставник, не тот человек, кто вас пригласил, а просто тот человек, который в матрице а, стоит над вами. То есть вы можете также находиться в чьей-то матрице, то есть так и происходит. И это может быть либо ваш а, прямой наставник, либо просто человек, который попал к вашему наставнику переливом и потом подключились вы. Другими словами, а, доход с первых двух ячеек поступает не всегда именно спонсору, а просто на уровень выше. Соответственно, со, второй, со второго уровня, вот отсюда, да, доход поступает через уровень, то есть вам. Вам. вам. Таким образом, важно понимать, что люди попадают на вторую ячейку вашей матрицы, вот на эти вот три места, да, Это могут быть ваши личные люди, это могут быть люди вот этих людей, которые встали к вам на первую, вторую ячейку. Это могут быть люди, которые попадают переливом снизу, то есть те, которые уже были, ну там, это после реинвеста происходит, у которых, которых тоже было соответственно уже подключение по вашей ссылочке на свои 6-местные матрицы, когда у них происходит заполнение шестой ячейки, они также улетают к вам. Но попадают в свободную, ну, по очереди занимаемую ячейку. Это может быть вот это, это может быть это, совершенно любая. То есть в Эверин Ультра происходит по-настоящему очень крутой перелив, потому что ну, как бы общими усилиями и сверху, и снизу заполняется ваш стол. С первого уровня доход улетает над вами, со второго, со второго уровня доход улетает непосредственно вам. Шестое место, вот это вот шестое место, оно является реинвестное. Когда оно заполняется либо переливом сверху, либо переливом снизу, либо э, вашим личным человеком у вас снова появляется точно такая же матрица, но уже со свободными ячейками. А та уходит в архив. Все. Работает то же самое правило. Чтобы зарабатывать после реинвеста дальше доход с заполнения ячеек в первой матрице, ну, как бы в любой, да, необходимо выдержать правило, что необходимо активировать следующий по номиналу слот. То есть просто активировать, соответственно. И таким образом вся ваша команда, она идет по реферальной системе за вами. Соответственно, то есть те, кто у вас были в первом столе, у них также заполняются их ячейки. Им также необходимо активировать свой слот за 250. Они попадают также к вам. И, соответственно, происходит, опять же, реинвест. После, после, скажем так, заполнения второй чеки, вам необходимо активировать следующий. И это правило работает на, для всех. Оно ну, одинаково совершенно для каждого участника. Оно прописано в смарт-контракте. И оно неизменное. Следующий момент. А, зачем же нужно а, точно так же покупать 8 слотов? Да? То есть, когда мы, соответственно, имеем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 слотов, можно 9, 10, любое количество на самом деле. Да, то есть, когда у вас в команде то же самое появляются люди, которые, допустим, зашли на 1, там, 2, 3, все, вы с них заработали. У них, например, подключились люди, которые зашли на 1, 2, 3, 4, 5. В данном примере, 4 и 5, ну, то есть, активация 4 и 5 слота этого вот этого человека даст доход уже вам. Он попадет в вашу матрицу. Это называется перелив, получается, снизу. Да, то есть, когда вы строите команду, у вам снизу прилетают люди, которые активировали больше слотов, чем их непосредственные рекомендатели. Допустим, дальше вот у этого человека подключился новый партнер, который активировал э, 4, 5, 6, 7, 8. Так вот, с, с, на, в первых 5 столов, слотов, э, этот человек, вот этот человек поступает к своему наставнику, своему куратору. Да, то есть, а 6, 7 и 8 система э, ищет ближайшего, кого эти столы активированы, поэтому, соответственно, это поступает вам и встают к вам на ближайшую, в ближайшую ну, как бы свободную ячейку, которая а, должна заниматься по очереди. То есть вы зарабатываете доход. Это а, называется, что нижние партнеры обогна, обгоняют своих наставников. После того, как а, их наставники, скажем так, активируют у себя четвертый, пятый и так далее, они попадают уже, а, скажем так, в матрицу. К своим ниже ну скажем так подключенным ранее людям то есть меняется местами грубо говоря тот кто больше проплатил столов он занимает место выше потом те кто проплатил это позже попадает уже в матрицу к ним да и уже зарабатывают те кто заранее проплатили больше столов поверьте мне реально активируя разом больше столов у вас будет гораздо больше прибыли что происходит дальше? При следующих реинвестов путем реферальной программы, реферальной привязки система все равно выравнивает. То есть потом вот этот человек, вот этот человек, он также будет попадать, ну то есть попадет непосредственно под своего наставника, наставника под вот этого. Когда наставник оплатит шестой, 7 и 8. Таким образом в этом видео мы разобрали что такое перелив снизу, перелив сверху, то есть по-настоящему круто создана программа Ультра, потому что в ней даже человек, который включился просто протестировать, попробовать, да, то есть зашел на один стол, да, то есть у него в любом случае он попадает под перелив и он все равно зарабатывает и выходит в плюс в любом случае. В программе программе Every Ultra Ультра нет никого совершенно, кто бы остался там как-то без действия, остался там грубо говоря в минусе либо что-то еще нет. Система выплачивает уровень через уровень, поэтому совершенно каждый человек получает доход, даже если он просто подключился и, грубо говоря, бездействует. Но, а, обращаю ваше внимание, что сервис на самом старте, а, он создан на технологии смарт-контракта. То есть, Эверин это смарт-контракт, который будет работать вечно. Поэтому, какую, какой уровень пассивного дохода от партнерской программы вы хотите получать в перспективе, то есть, это решать вам. Опять же, проговорим, что такое а, перелив снизу, это вот а, ваши шесть ячеек и допустим у вас уже подключено там э, ну образно говоря там несколько человек я не буду каждого рисовать раз два три четыре там пять шесть неважно да у всех у них есть шестое место вот так вот я его изображу шестое место и когда у них происходит заполнение и люди э, попадают к ним на шестую ячейку это их скажем так лично приглашенные э, участники но с каждой шестой ячейки поступает доход к вам этот человек прилетает на, как, на свободную, какую по очереди, то есть а, свободную ячейку. То есть занимая место в вашей матрице снова и снова. В итоге построив большую, шикарную первую линию, которая будет активно работать, этот у вас уходит на реинвест. То есть ваша матрица будет закрываться и закрываться и закрываться, то есть по несколько раз в день. Да, то есть давая вам по-настоящему очень большой доход. Опять же это будет происходить только если вы активировали следующий по стоимости слот. если не активировали, то все доходы улетают вашему вышестоящему куратору, это очень важно. Надеюсь, что данное видео было полезно, если что-то непонятно у тех людей, кто вас собственно пригласил, узнавайте все подробности, как все это дело работает. По-настоящему очень классно и мощно создан перелив в программе Everend Ультра. именно для этого регистрация автоматом активирует программу Про и Ultra. Да, то есть для того, чтобы человек, ни один участник сервиса не остался, как говорится, даже там в минус 300 TRX. В любом случае, сегодня партнерка набирает очень крутые обороты и, соответственно, вы в любом случае попадаете под перелив. И сегодня даже самые скептики, которые бывали в разных матрицах, приходили и доказывали нам, что вот, нет, не бывает перелива. Сегодня все уже взяли, скажем так, <свы> свои слова обратно, потому что все уже за несколько дней получили перелив и говорят, ребята, это по-настоящему круто. Вот, поэтому... Ставим лайк, подписываемся на канал, не забываем ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, обзоры, которые будут вам полезны. Поэтому всем хорошего, скажем так, настроения и правильных принятых решений. Пока-пока.